природе происходят год от года, не погода ни моде не погода, не погода, словно из водопровода к нам течет с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Совсем никуда, никуда, никуда. Ростые раскаты От заката До восхода Согрети Людские плата Непогода Никуда, никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где. Где-то там кто-то ищет тебя